Совет от карточка. Стоп, мыслям, действиям, поступок. Обратите свое внимание о том, что вы, возможно, думаете не о тех важных, которые для вас, именно важно, вот что-то необходимо, важное для вас, а именно для вашей жизни. Подумайте не просто как бы о своих желаниях, а именно о своей жизни подумайте. Подумайте, какие, какими мыслями вы думаете. Также вы можете сами у себя спрашивать разрешение, могу ли я думать о чем-то там, переживать о чем-то, в каком состоянии потом мне лучше становится или наоборот у меня силы будто уходят на эти мысли. Также подумайте о своих действиях, как вы поступаете, что вы говорите, как вы себя показываете по отношению к кому-либо, как вы относитесь. Также подумайте о своих поступках, как вы относитесь к себе, как вы поступаете. Извините, у меня голос охрипший. Обязательно подумайте о своей жизни, о своих мыслях, о своих словах, о своих поступках, о своих действиях. Подумайте, что вокруг вас, что происходит вокруг вас. Подумайте, что вы делаете. Вот остановитесь, стоп, мысли, стоп, действия, стоп, поступки. Подумайте, посмотрите, какое время года хорошенько подумайте о том, что вам нужно, что бы вы именно хотели бы изменить свою жизнь в лучшую сторону, возможно, вы хотели бы поменять работу, научиться совсем, не то что совсем другим знаниям, а научиться именно тем знаниям, которые вы хотели, мечтали, но вы учились совсем вот против, противоположные, а как бы старались уходить от этой идеи, мысли, что вот нужно обучиться, а в итоге поступайте и учитесь совсем по другому направлению, по другому профилю. То есть обязательно подумайте о том, что могло бы улучшить вашу жизнь. Всем пока.